Выделяем и копируем ссылку Ctrl-C. Проходим браузер в адресную строку Ctrl-V. Клавиша Enter. Выбираем диск, на котором больше места. Нажимаем правой клавишей создать папку. Например, руки SP. Пишем латиницей. Так как программа может некорректно работать с русскими буквами. Открываем и выбираем сохранить. Наблюдаем загрузку слева внизу экрана. Загрузка закончилась. Щелкаем по значку. Выбираем папку которую мы создали. Согласаемся. Вводим пароль. Соглашаемся. Закрываем архиватор. Проводник. Проходим папку, в которую сохранили архив. Открываем текстовый документ. Копируем ссылку. Ctrl-C. Проходим браузер, вставляем Ctrl-V, клавиша Enter. Оказываемся на странице движка виртуалки. Выбираем программу для операционной системы своего компьютера. У меня это Windows. Сохраняем любое место. Щелкаем по скачанному файлу. Запустить. Дальше. Дальше. Дальше. Соглашаемся. Устанавливаем. Финиш. Появляется окно программы. Создать. Вводим имя, которое пожелаете. Например, просто SP. Microsoft Windows. Стрелочка. Выбираем XP. 32-разрядная. Внизу показан объем оперативной памяти Вашего компьютера. Задаем примерно четверть общего объема оперативной памяти для виртуалки. Дальше. Использовать существующий виртуальный жесткий диск. Мы его скачали. Папка. Добавить. Проходим в папку, которую мы создали для уроков. Теперь значок имеет такой цвет и форму. Выделяем открыть создать настроить выбираем дополнительно стрелочка двухнаправленный и эта стрелочка двухнаправленный то есть мы теперь можем пароли переносить буфером из виртуалки на основной компьютер и наоборот система если активная кнопка ускорения значит ваш компьютер Поддерживает виртуализацию. Если не активная, то нужно выяснить, ваш компьютер поддержит виртуализацию или нет. Иногда компьютер поддержит виртуализацию, но ее требуется дополнительно включить. Гибкий диск мы не будем использовать и оптический не будем использовать. Выбираем общие папки. Папка с крестиком. Стрелочка. Другой. Проходим в папку, в которой мы скачали и разхивировали архив. Выделяем папку темп, выбор. Считаем, что мы именно выбрали ту папку. Иначе виртуалка может работать некорректно. Согласаемся. Согласаемся. Запускаем виртуалку нажатием зеленой стрелочки. Ждем. Отключаем перечеркнутые папки. Больше не показываться не будут. На рабочем столе папка уроки. Проходя на рабочий стол основного компьютера, виртуалку пока сворачиваем. Открываем папку темп и наблюдаем такую же папку уроки. Правой клавишей Тянем на рабочий стол, создать ярлык. Закрываем. Папка общая для виртуалки и для компьютера. То есть то, что мы поместим в эту папку на основном компьютере, будет доступно на виртуалке. Этот значок запускает саму виртуалку. То есть, если мы виртуалку закроем, потом запустим этим значком. Проверяем. Для этого откроем проводник загрузки. Выбираем, например, третий урок и копируем папку уроки. Открываем виртуалку. Разворачиваем. Если хотите, чтобы виртуалка была на весь рабочий стол, можете этот параметр выбирать. Нас предупредят, мы переключимся. И теперь виртуалка на весь рабочий стол. Если нам нужно вернуться опять в неполный рабочий стол, мы вниз двигаем стрелочку. появляется такая панель, свернем наше окно. Открываем папку уроки на рабочем столе виртуалки и наблюдаем то содержимое, которое мы поместили в эту папку на основном компьютере выделяем правой клавишей копировать или перенести сворачиваем проводник запускаем урок ставим галочку выделяем копируем control c и отправляем мне на почту Я вам присылаю пароль, вы его вставляете в окошко и открываете урок. Разворачиваете, прокручиваете. Доходите до ролика, нажимаете стрелочку «Показать» на рабочее поле монитора. Также помещаете разархивированные остальные уроки папку уроки на рабочем столе компьютера а извлекаете на рабочий стол из папки на рабочем столе виртуалки если вам нужно рассматривать уроки и параллельно выполнять работу вы можете нажать кнопку свернуть окно и соответственно Выполнять одно и другое. Виртуалка ставится один раз, зато потом на нее можно устанавливать различные программы, те, которые старые и уже не устанавливаются на современные операционные системы, а также другие уроки или другие флеш-ролики, которые в настоящее время не поддерживаются. Ни в форматах PDF, ни в других изданиях.